Как стимулировать выброс гормона роста? Гормон роста является анаболическим, усиливает синтез мышечных волокон и антикатаболически уменьшает метаболическое разрушение мышечных волокон гормона. Кроме этого, он способен увеличивать рост тела в длину, при условии, если зона роста костей открыты. Что типично для возрастной группы до 20-25 лет. Укреплять связки и сухожилия, повышать уровень глюкозы в крови в низкоуглеводных условиях из жировой ткани, редуцировать лишний жир, укреплять иммунную систему, омолаживать организм. Гормон роста имеет ритмические закономерности с секреции. и эти особенности, можно стимулировать выброс данного гормона естественным путем. Наибольший всплеск гормона роста наблюдается ночью в период сна, особенно в промежутке времени с 12 до 3. Поэтому с точки зрения гормональной секреции в этот отрезок ночного времени особенно рекомендуется спать. Существенное повышение гормона роста обнаруживается в период сна вне зависимости от времени сна, будь то ночью или днем. Как только человек засыпает, фиксируется рост производства данного гормона. Во время сна наибольший выброс гормона роста отмечается в Первые 2 часа На основании 2, 3 и 4 тезиса можно сделать вывод, что рекомендации спать хотя бы два раза в сутки имеет под собой серьезное биологическое обоснование. Дневной сон 1-2 часа приводит к заметному увеличению секреции гормона роста. Чем больше раз в сутки вы спите, тем выше ваш гормональный фон. Мифом является мнение, что в ночное время мышцы разрушаются якобы по причине катаболизма. Этот миф породил следующий вымысел о необходимости ночных перекусов. На самом деле в ночное время секреции гормона роста на высоте, что усиливает мышечный анаболизм, а также рост тела в длину в молодые годы. В то же время под воздействием секреции гормона роста основной энергообмен осуществляется за счет жиров, а не углеводов и белков как днем. Поэтому ночной катаболизм наблюдается лишь в жировой ткани, но не мышечные. Ночью мышцы питаются жирными кислотами из жировых запасов, которые не дают мышечным волокнам разрушаться и никакой ночной перекус для этого не нужен. По этой же причине нет особого смысла и в перекусах перед сном. Это необходимо утвердил в сознании атлетов благодаря маркетологам, раскрутившим казеиновый протеин. Более того, пищи перед сном, как правило, мешает своевременному засыпанию и хорошему сну. Гормон роста стимулируется белковым питанием. Чем больше белков, тем выше производство гормона. Секреции гормона роста тем выше, чем быстрее белковые продукты попадают в кровь. Речь идет о так называемых быстрых белках, порошковых протеинах, вареных яичных белках, нежирной рыбе, нежирном твороге, обезжирном молоке. Производство гормона роста угнетается. Чем больше в питании быстрых углеводов, таких как кондитерка, сладости, свежий белый хлеб и прочее, и насыщенных жирных кислот, плохих жиров. Поэтому не стоит употреблять быстрые углеводы и жирную пищу перед сном, когда ожидается всплеск данного гормона. Это то, что на сегодняшний день известно достоверно. Однако влияние питания на выработку гормона роста имеет и противоречивые факты. В частности, согласно одним научным исследованиям, суточная секреция гормона роста ниже при редких приемах пищи в 2-3 раза в день по сравнению с частным дробным питанием. Согласно мнению других ученых, длительный период между приемами пищи, речь идет о периодическом голодании, является мощным стимулятором выброса гормона роста. В общем, этот вопрос остается открытым. Синтез гормона роста усиливается при помощи тренировок с отягощениями. В принципе, любая интенсивная физическая работа, спринтовский бег, быстрое издание на велосипеде, плавание или тому подобное способно увеличить выброс данного гормона. Если говорить о бодибилдинге, то так называемый анаэрологический Аэробный тренинг тяжелые веса на 8-12 повторений превосходит аэробный силовой относительно легкие веса на 15 и выше повторений и чисто силовой максимальный и субмаксимальные веса от 1 до 5 повторений по стимулированию выброса гормона роста. Напротив, силовой тренинг лучше всего активизирует производство тестостерона анаболического гормона. Стоит не забывать и о том, что продолжительные тренировки подавляют секрецию любых анаболических гормонов, в том числе и гормон роста. Поэтому не стоит тренироваться больше часа, особенно если у вас пониженный уровень данного гормона. Секреция гормона роста зависит от возраста. В возрасте до 20-25 лет она максимальна. Далее отмечается постепенное Падение секреции этого гормона Пониженный уровень гормона роста в среднем и старшем возрасте одна из причин появления лишнего веса и постепенной дистрофии мышечных волокон По этой же причине бороться с лишним весом и растить мышцы сложнее, чем старший человек Сон, питание и тренировки являются важнейшими факторами активной секреции гормона роста Повышенный гормональный фон – это залог мышечного анаболизма и отсутствия мышечного катаболизма Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Здесь много интересного. До новых встреч!